Хочу добавить несколько слов к тому, как решился вопрос об использовании средств материнского капитала. Я уже говорила о том, что был суд, значит, составлено заявление, исковое заявление таким образом, что чтобы привлечь, в общем, предъявлено иск в следующий пенсионный фонд неправомерно отказал мне в распоряжении средствами материнского капитала. То есть суть проблемы заключается в следующем. У пенсионного фонда есть правила, согласно которым он имеет право отказать. В этих правилах такого понятия, как аккредитация, вообще нету, не присутствует такое слово. Там сформулирована такая фраза. Значит, средства могут быть направлены туда, в такие учреждения, где есть аккредитация или то учреждение, которое работает по аккредитованным программам. Все. То есть, если эту фразу понять логически, то получается что? Средства материнского капитала могут быть направлены туда, где есть аккредитация, и могут быть направлены туда, где нет аккредитации. Пенсионный фонд, исходя из того, что... Так, да, и здесь ключевое слово является «могут быть». Если бы средства материнского капитала предполагалось их отправлять только туда, где есть Аккредитация, то формулировка звучала бы следующим образом. Средства должны быть направлены в те образовательные учреждения, которые работают по аккредитованным государственным программам. Но там ведь написано ⁇ Могут быть направлены ⁇ И вот этот пункт 10 смутил работников пенсионного фонда которые не посоветовались с коллегами, вышестоящими организациями, не отправились в Москву, не написали ничего нигде, а решили, что надо отказать. А вот на каком основании отказать-то? Есть правила для отказа. И в этих правилах да, для отказа такого пункта нет. Получается, что они необоснованно мне отказали. А по целевому назначению все подходит. Поэтому судья вынес такое решение признать незаконным решение управления Пенсионного фонда Российской Федерации об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении частью средств материнского капитала на оплату платных образовательных услуг. То есть решение его незаконным. И обязать управление Пенсионного фонда Российской Федерации устранить допущенное, путем допущенное нарушение. Путем повторного рассмотрения заявления об распоряжении средств материнского капитала. То есть пенсионный фонд сейчас, еще она не вступила в законную силу, 22 апреля она вступит в законную силу. То есть пенсионный фонд сейчас должен снова рассмотреть мое заявление и вынести, и э, так рассмотреть в установленном порядке и реализовать право ребенка на на материнский капитал, грубо говоря. Значит, апелляционный порядок в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. Вот таким образом. Я разговаривала с юристом пенсионного фонда, который выходил на судебное заседание. Мы с ним, так как две, два человека, понимающие друг друга, Сели на лавочку и начали говорить. Она говорит, ну я все равно то же самое напишу. То есть мы все равно вам откажем. Я говорю, ну здесь ведь логика-то нарушается. Ну вот законодатель, они там напридумывали всяких законов, а теперь мы должны вот каким-то образом. Ждем -с следующей части.